Доброго времени суток, 29 января, обзор рынка криптовалют и рекомендации по торговле. Не получилось у Биткоина 12 тысяч прорвать. Вчера прямой эфир закончили на том, что он его все-таки пробивал, но, как, как мы все видим, это оказался болт так часто встречаемый в последнее время, или же бычья ловушка, хотите так и называйте. И сейчас мы снова видим с вами нисходящее движение, снова в том же диапазоне 12-10 тысяч. Что здесь сейчас видно? На пятнашке видно 11, 8, ой, точнее, простите, 10, 10 800 поддержка. Первая. Будет ли она сломлена? Не знаю, скорее всего. Ну и потом уже мы видим 10-300 и, собственно, 10 тысяч. Вот на вот эти вот уровни поддержки обращайте внимание, расставляйте. Удочки, ловушки, ведра, как, как кому больше нравится, то и ставьте Но не забывайте о том, что риск все-таки движения вниз и пробития уровня 10 тысяч Он еще сохраняется, никуда не делся вот Это движение в диапазоне нам гарантии никакой не дает да, Того, что оно здесь будет дальше двигаться и не пойдет ниже это нужно понимать прекрасно, поэтому на всякий случай разделяйте свой трейд, разделяйте э, покупки, да, разделяйте входы и властвуйте, собственно, как говорится. Да. Лучше э, хорошая средняя цена, чем плохая высокая. Что касательно остального рынка, эфир у нас все идет и идет. Хотя сейчас он переломил вот этот восходящий тренд. Первый, да, первую. Так, простите, не то я смотрю. Девочку надо открывать. Вот. Так, смотрим. Все еще так плохо у него. Он находится пока еще вот в этом восходящем, Которым шел после отбития от уровня поддержки, который сформирован восходящим опять-таки трендом, только более глобальным. Да. Вот еще начинает идти вверх. Так, и... Относительно, относительно значит, вроде как говорится, что вот этот рост эфира, он обословлен тем, что якобы рейтинговое агентство Waze дало ему рейтинг B, что означает «хорошо». но я еще раз хочу сказать, что этот рейтинг, он достаточно такой спорный и не совсем понятен, как, как он и кем, какими он специалистами был произведен. Поэтому доверять ему на 100% не стоит, а рост эфира, ну это рост эфира как бы, да, то есть предугадать его причину мы, к сожалению, не можем с вами. Так, окей, напоминаю, друзья, что вот это вот все движение красное, которое у нас сейчас происходит, у нас происходит благодаря биткоину, который кашлянул опять-таки вчера и не захотел показать новые, новые какие-то движения. Нео, в свою очередь, отлично держится, показывает хорошую силу. Вот такой у него здесь диапазон, то есть не диапазон, а прям... Тренд формирован, восходящий, интересный. Вот очень, очень сильно держится монета по сравнению пока с рынком. То есть ничего плохого у него не случается. Он идет в своем восходящем движении. Идет, ну, вот, и все в принципе у него хорошо. А, вроде как вот эта вот новость с таким ростом и силой NEO связана с тем, что есть слух о том, что частично в Китае восстановится ICO. Они его... Каким-то там, в общем, узаконят, что ли, или каким-то образом оно снова будет доступно в Китае. И на этом фоне, естественно, а мы все знаем, что платформа NEO это китайский эфир, на который будет проходить ICO китайские, скорее всего. Ну вот, собственно, имеем рост. Так, дальше все остальное красное, красное, красное, красное, красное. Так, это все к биткоину пошли. Кстати, посмотрим Tron. Вам интересно сто процентов я просто чувствую. Трон немножечко сегодня подрос относительно к биткоину, но все еще у него плачевно достаточно, достаточно плачевно. Хотя все мы знаем, как происходят вот эти вот плачевные ситуации. Да, вспомните EOS, пожалуйста. После выхода на рынок картина практически одинаково Вышел на рынок, вырос. Начали сливать, сливать, сливать. Пошел Плинтус абсолютно. Там уже все похоронили эту монету. После чего вы видите, на каком она сейчас месте находится. И с какой она капитализации, И по каким цифрам она торгуется. А мне помнится еще момент. Цены на нее 3 доллара. Ой, простите. Сейчас она торгуется по 13. Да, я помню еще ее по 3 доллара. По-моему, была она вот здесь вот в самом Плинтусе. Это даже меньше, это даже полтора, да, полтора точно. И, пожалуйста, вам сейчас 13. Так что э, трон еще э, рано хранить, мне кажется. В любом случае, диверсифицируйте свой портфель. Так, из новостей интересных, то, что нужно знать. 31 января открытие регистрации на южнокорейских криптовалютных биржах. И шесть наиболее еще там крупных банков начинают с ними сотрудничество. Как бы это серьезное достаточно заявление. Серьезная новость, которая будет происходить в Южной Корее. И следовательно мы можем себе предположить, что начнется вливание денег новых инвесторов. Да? Новых участников рынка. Позаходят, повливают. Тем более сейчас цены отличные на всю крипту практически. Все прошло коррекцию и все ждут уже с нетерпением роста. Это ждут реально все, вы это понимаете, да? И новые деньги уже вот-вот-вот уже вливаются, уже хотят войти. И тем более, если дадут, скажем так, границу с ним для вот Южной Кореи, то естественно туда зальется немало денег. И следовательно, можно ожидать рост, рост рынка. Так, и еще немаловажная новость, интересная по поводу того, что знаем, да, январские фьючерсы закрылись, февральские открываются, и вот относительно открытия февральских фьючерсов, что конкретно интересно, то, что большая часть позиций бралась в лонг по фьючерсам. А именно в количестве 1100 с лишним, по-моему, эта позиция открыта в лонг по фьючерсам И против 518, которые открыты в шорт Также хочу сказать, что в январь, по январской ситуации там она была противоположна абсолютно То есть там большая часть была открыта в шорт, остальные в лонг вот, Так что сейчас видим, что игроки на фьючерсах тоже ждут роста биткоина ну, как бы уже пора, потому что этот боковик уже всех поряд... всем порядком надоел. И как бы 50% уже сбросили, давайте уже идти к новым максимум. Уже все готовы, все, все кому нужно, уже все закупили, правильно? Так, что кстати, на новостей, у меня все по тем монетам, которые ведут себя более-менее сильно рассказал. Так, XRP, смотрим Ripple к доллару. Ну, смотрите, то есть он снова повторял движение биткоина, да, вот, вот его боковик, вот его уровень, здесь 1,5, 1,5, да, и поддержка у него 1,10. Снова вчера пытался выйти. Ничего не получилось. Вот один один, один с биткоином, да? Ничего не получилось, но вас сегодня снова рисуют вот это вот движение. Поэтому следите за биткоином, поймете, какое будет движение у репла. Пока ничего он собственного не показывает, да? никакой инициативы не проявляет. Боковик, боковик, и на выходе из боковика тогда его ловите. Друзья, те, кто будет смотреть это видеозаписи, большое спасибо. Напоминаю, что обзоры на криптовалют ежедневно стараюсь выкладывать до 18.00 по МСК. Также напоминаю, что прямой эфир ведется в Инстаграм в 14.00 по МСК. Если кому интересно, ссылочка будет в описании под видео. Также напоминаю, что там... Много интересных полезных ссылок, пожалуйста, проходите, смотрите, ознакомьтесь. И еще попрошу, если видео вам понравилось или было полезным, поставьте лайки, пишите свои комментарии по поводу ситуации на рынке сегодняшней, что вы об этом думаете, интересно ваше мнение. Подписывайтесь на канал, если еще не подписались, чтобы не пропустить новые обзоры. На этом у меня все, до завтра, пока.